Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик! Пиветики! Ого-го, вы чего такие нарядные? Слушай, ты чего? Только недавно Исара вылезла, ты что, не знаешь? Но я сейчас, быстро! Давайте поскорее откроем эту куколку, чтобы наши малышки могли отправиться на поиски. На поиски 5 сюрпризов. 1, 2, 3, 4 и 5. И поэтому у нас будет 5 победителей на каждый сюрприз. Я хочу сказать огромное вам спасибо. Я вас очень-очень люблю. Вы мне самые-самые лучшие. Ну что ж, поехали. Посмотрим. Кто составит компанию для нашей пришеств? Вам интересно, какие пять сюрпризов найдут наши малыши сегодня? Если да, тогда не пропустите видео и досмотрите его до конца. И... It's playtime. Наверное, опять спортсменка. Да, а мне везет на спортсменок, я вам скажу. И здесь у нас розовый шар плюс наклеечка. Последний слой. И... Ну что ж, давайте побыстрее это все откроем. Ой, таких у меня еще не было. Это для меня новая куколка. Смотрите, они такие полупрозрачные, как будто у Золушки. Они как будто хрустальные только красного цвета. Так, следующий. Конечно же, это розовый брелочек. Следующий. Ух-тышка, у меня такой еще нет! А, нет, у меня такой еще точно нету! Ой, смотрите, здесь крылышки ангелочка! Какая классная! Обалдеть! Давайте достанем саму куколку! Та-дам! А, какая она милая! Ее прическа просто бомбезная! У нее такие синие глазки и красные трусики! Очень красивая куколка, и у нее волосы точно меняют цвет! Вот так компания для нашей подружки! Да, Панки угодил так угодил! Итак, как же наша прелестная ангелочек меняет свой цвет! Смотрите, как красиво посинили ее волосы. Вот такие синие волосики. Здесь у нас крылышки на попе появились, на трусиках. И еще у нее появляются перчатки. И еще как будто подтяжки на трусиках. Смотрите, здесь они как-то плохо видно. И трусики сами меняют цвет на более такой насыщенно фиолетовый. Очень красиво. та -дам! И опять розовый ангелочек. Ой, ой, а я тоже хочу быть такая красивая, как вы. Я не знаю, но мне очень интересно! Идем дальше посмотрим! А, космос! Космос! Смотри, я чего-то нашла! Смотри, какие ягодные цветочки! Ого-го! Это что, мы с тобой в волшебный лес стали попали? Приветик, девочки! Нет, это не волшебный лес! А это вам на конкурс подарок для наших подписчиков! Это ободок! цветочные ободочки. Ой, спасибо! Пасай, Космос! Друзья, еще мы в нашем конкурсе разыграем вот такой ободок, нежный-нежный, я надеюсь, вам он понравится, это наш второй приз, но не последний. Я уж не знаю, какие призы найдут другие участники, но у нас очень красивый. Дон, и чего тебе делать? Как это мы будем без подарка? Не, так нельзя, нам нельзя быть без подарка. Ну идем в детский сад, Мы так боюсь, если там уже кто-то есть, и все с подарками участвовать в конкурсе? Да-да, вместе! Ура! Вот это нам повезло! Повезло, повезло! Мы нашли целую семью! Ура! Слушай, Присис, ты когда-нибудь видела такой сказочный домик? не -а, не видела! Слушай, айдем постучим? Это еще один ободок для наших подписчиков. Но это еще не последний подарок. Спасибо тебе, Селси, за подарок. Мы теперь сестенько тебе гости будем захазывать. Конечно же, приходите, я вас буду очень ждать. И всем удачи в конкурсе. Ну что, идем мы. Или уже быть подписанным на него.